Привет! Последнее время как раз задают вопросы по поводу того, как снимать видео, на какую камеру, чем обрабатывать. И Андрей Дукучав мне хороший вопрос очень задал. Можно ли снимать видео полностью на телефон и что для этого нужно? Как раз пришли ко мне два друга, которые будут снимать меня параллельно на iPhone и на... Как камера называется? Xiaomi UI. Камера. Xiaomi UI. Ну это почти то же самое, что GoPro, правильно? Да, убийца GoPro. Убийца GoPro. Сколько стоит твоя камера Xiaomi UI? Uh, камера стоит тысяч рублей. тысяч рублей. Вот меня сейчас снимает одновременно. Вот, значит, картинка, которая на GoPro. Вот картинка, которая на мой фотоаппарат. И вот картинка, которая на iPhone. Можете, iPhone можете сравнить. iPhone 4S, обычный простой. Он тоже стоит около 5000. Сколько ГБ в ней? Все, plate. Саша, это достаточно вопросов, ja. а. больше не нужно. У меня есть, значит, свет. Вот такой вот свет. Показываю. Вот. Что дает этот свет? Вот, ну можно, конечно, вот так вот снимать не надо, если вы делаете себе такой свет. Потому что тени. Надо его чуть-чуть отоддить подальше. Значит, что он дает? Он дает ä, такое мягкое освещение. Да это лучшее видео будет <cars> за, за всю историю. Ладно, uh... <Markz> все, молчу. Заново? Но когда что-то напрягает вот, во время видео или что-то раздражает вас, э, как я говорил в прошлом видео, ну что нужно делать? Нужно делать... И потом можно успокоиться, как бы выразить этот гнев. Если что-то злит, отвлекает, не, ну, можно его проработать и дальше снимать. Э, здесь у нас есть вот такой вот свет. Кольцевая вспышка, которая дает интересный блин в глазах и мягкое освещение. Сделать ее очень просто. Это обруч, обычный обруч, вы можете купить. Он стоит на рублей 300, может 400 э, в магазине, в спорттоварах. Потом э, кольцо светодиодное, светодиодная лента. Покупайте самые яркие диоды. И я купил такой вот блок на 12 вольт. Я долго его искал, почему-то в обычных радиотоварах он не продается. Он продается именно в магазине, где все для скутеров, мопедов. Там я купил. И этот блок просто подключил, отдельная зарядка к нему, и хватает его достаточно надолго. Но все-таки для видео он не совсем подходит. Очень классно для фотографии, например, вот такая вспышка. Но для видео можно вот этот на 12 вольт купить специальный блок питания и подключать его через розетку и будет у вас очень вообще суперский свет и обойдется он максимум там тысячи три-четыре самое важное в видео особенно для youtube не как раз не камера ни картинка а самое важное это качество звука вот сейчас я пишу качество звука у нас с камеры яоми здесь у нас есть такой вот свет Кольцевая вспышка, которая дает интересный блин в глазах и мягкое освещение. Сделать ее очень просто. Это обруч, обычный обруч. Вот так вот записывает iPhone. А так записывает камера EOS 5D Mark III. Вот этот звук. И с нее сейчас послышите. И вот у меня есть все, что я пишу. Я пишу на вот такой диктофончик. Есть еще петлички. Я скину ссылку на петлички, какие петлички более-менее хорошие. Есть от 2000 до 5-6, но это такие, не самые профессиональные, то есть обычное нормальное качество звука. Есть петлички очень дорогие, но они для блога нет смысла покупать. Вот. Это такие базовые вещи, то есть еще раз пройдусь. Значит, свет, звук, звук это даже номер один, потом свет, потом уже камера, потому что все почему-то начинают с камеры, потом уже редакторы. Что еще нужно для того, чтобы видео записывать дома? Ну, нужен более-менее нормальный фон. Но у меня пока такой, я все лишнее убрал, как бы только диван оставил и обои. Ну, не самый лучший фон, но какой есть. Для домашних видео, я думаю, нормально вполне. Конечно, в будущем мы будем что-то интереснее придумывать. Это видео сейчас я закончу. Это в следующей части я расскажу, какие программы для телефонов есть, какими программами я монтирую, как я монтирую видео. Если что, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, что вы со мной, и пишите, на все отвечу, все изучу то, что вам нужно, и выложу видео обязательно. Если упадет iPhone, я могу все починить, я занимаюсь ремонтом техники Apple. Uh, iPhone, iPod, iPad я ремонтирую сам. А. Если хотите, ребята, если хотите снимать на iPhone, всегда держите iPhone горизонтально. А кто тебе будет вопросы задавать, или ты будешь с листка читать, или что? Я чё? просто буду импровизировать. Блин, какой... вот он, прикинь, все на импровизацию. Ну, сейчас посмотрим, что у него из, из этого выйдет. Саша, кстати, это я хочу представить. Это очень такой классный блогер, который еще не выложил ни одного своего видео. Все их копит, собирает. У него очень много видео, он много снимает, но ничего не выкладывает.